который здесь как бы главенствует он, uh -huh. зеленца это везде и полностью избавишься от белого вот таким примерно количеством вещества полностью-полностью uh -huh. лежачий холстук кистью, штрихом штрихом распределяющим распределяющим лежачим холсту кистью да? вот положение руки вот такое да, Линия горизонта у нас чуть ниже середины. Обычно линию горизонта либо делают выше середины, либо ниже. В данном случае она чуть ниже. Горы начнешь поднимать постепенно. Не сразу во всю высоту, а как бы по чуть-чуть поднимая и озираясь. Не высоко ли я их подняла? И так потихонечку напачкаешь это место до той меры, которую ты там видишь. Лучше не додать по высоте, чем дать лишнее. Небо съешь, будет скучно. Это голубой с розовым. Голубой с бирюзовым и желтым. Краски все на, поле, на столе валяются. Если у кого какая-нибудь закончилась, там бирюзовый или еще, добирайте. Наберешь средний цвет этого пятна. Это и бирюза, и желтый, и голубой. Наберешь, наберешь, наберешь. Другой кистью, чтобы ту, ту не пачкать, возьмешь коричневый, розовый, напустишь вот этой темноты. Немножко ее вперед подтолкни, чтобы она подмешалась к голубому, потому что вода кое-где только накрыла ⁇ легкой пеленой. Напустишь, напустишь, напустишь. Можно синьку с ней добавить, она будет тогда мокрая. Вот это. Да? синькой она становится как бы с водой. Мастихином. Возьмешь белийца, розовый и желтый возьмешь и поставишь первые свето... световые акцентики в ту среду, которую наберешь. И у тебя появится Некоторое, некоторое проявление рисунка в картине Этим же цветиком пройдешься по макушкам По макушкам волн Чуть-чуть Там бледнее, а здесь активнее Пройдешься, пройдешься У тебя еще более выстроится конструкция Ладно? Okay. Давай, так. Так, ну ничего плохого не сделала, уже хорошо. Бред эту штуку. Что-то что такое, да, здесь внизу? Смотри, причем ты видишь, как я его добился. Не утруждался, а вот просто И уже видно, что и вода, и почва, и все, что хочешь. Чуть-чуть намек на освещенность этого песка. Чуть-чуть. Согласна, да? Нет. Смотри. Вот уже да, какая-то цветовая завязка есть. Вот этот инструмент умеет тоже кое-что. Вот эта темная линия прямо поддерживает снизу всю эту волну. Дальше пошел зелененький, то есть бирюза желтый в проявлениях. Дальше пошла вертикаль этой волны. Смотри, вертикальность. То есть, если все остальное у нас горизонтально, это видишь, то волна прямо нарочито вертикальная. И имеет вот эту траекторию. То есть, вот это движение, оно некоторым не сразу дается, некоторым сразу, но оно несложное. Правда? Вот эти вот. А создает хороший эффект волны. Здесь эта же волна опрокидывается. Есть такое, да? Угу. Немножко смугла вот в этих местах. И свет идет по ее кромке. который тоже можно чуть-чуть сбросить в продолжение движения за, за крутой правда? Mm -hmm. Смотри, тоже вроде бы Хи хитро-мудро как-то, да, кажется, как это сделано. А на самом деле вот эти вот движения, они доступны вполне. Потом идет вот эта тема. Пена в солнечный день, белость пены в солнечный день, синит и сиреневит. И там это очень различимо. Я дозамешиваю краску хорошенечко. Смотри, какое количество вещества. Малое, да? Прозрачненько ложится? Прямо как пеночка, да? в несколько тональностей в рамках тенистого звучания вот такое вот такое кардиограммочка ты видишь, да? такой подпрыгивающий характер и так она благодаря этому сразу приобретает падательный характер правда? вот он Падательный характер. вот здесь ты видишь произошел эффект заслонения одной части пены другой части да то есть как бы этажики тоже по-своему это здорово а вот я беру на верхнюю часть мастихина вещество да, и укладываю вот эти освещенности тряпку мастихин да? угу. похожая история и вот здесь сначала сбрила потом укладываешь каменюка темное мощное темное пятно сначала просто поставишь пусть стоит можно даже дать ему намек на отражение внизу ну чтобы внизу он был как бы с отражением. Когда он будет с этим отражением, то любая заслоненность пеной его, любая заслоненность дает эффект отражения и плоскости горизонтальной. А дальше, ты видишь, зеленоватая вода заслонила темную щель. Угу. Тоже покажешь. Темная, вернее, зеленоватая вода. А вот эта пена лежит и готова подниматься наверх по этой траектории. Ты уже берешь маленький мастихин. И вот эти пеночки выстраиваешь по траектории. Mm -hmm. Здесь его волна это подрезана светом. Что касается вот этих мест. Возьмешь небольшую кисть по-прежнему. Натемнишь тех местах, где потемнее. И потом сначала мастихином чуть-чуть обозначишь вот эти высветленности. Нет, не хочет на этой папке. Ладно. Здесь в Питер немножко другой холст. Поэтому вот так вот кистью наполнишь оранж оранжевостью освещенного. Вот так. Но сначала натемнишь, а потом чуть-чуть угу. насветлишь. Почти трафаретное звучание. Трафаретное слово понятно, да? Да. Почти трафаретное звучание светиков и тенечек. Трафаретное. Угу. Тогда это будет эффект гор. Давай. А, ну, вопросик у меня такой. Вот здесь вот а, пена как бы. Ну, камень должен как бы немножко просвечивать. Вот как мне сделать этот переход? Ну, а, смотри, помогу. ты имеешь в виду, что у камней должны быть э, светлые на, на Нет, на я, не имею виду, когда да? я буду смотри, делать пену сверху. Вот Свет-тень. Угу. Тоже трафаретно. Угу. Смотри, трафаретно. Свет-тень лежит. А прозрачность пены. Здесь же, прозрачно, же здесь же прозрачно, смотри. Да, она уже просто разбивается О, от камень. То есть угу. ты просто наезжая, наезжая, получишь эффект прозрачного. Угу. Просто за счет того, что ты наехала. Хорошо? Да. Давай. Угу. Я не смогла разобраться с... с пенкой вот ага, здесь. Ага. Она вот по этой траектории должна. Отниматься. Ну да, это, это ответственный кусок, очень. у многих он тяжело идет очень, и, и у художников многих, прям видно, что художник вот с этим не справляется в морском пейзаже. То есть, допустим, у него какие-то другие мотивы хорошо идут, а вот с красивой конфигурацией вот этих пятен не справляется, такой очень часто можно встретить. Поэтому... Это действительно сложная задачка. Так, значит, у нас здесь сначала отраженность более выразима. Вот эту змейку, ее надо дома буквально отработать. Вот надо создать такие вот условия, ну вот ну, даже вот такие, но лучше так, чтобы с веществом. И дома вот эти вот вещи отработать, чтобы когда дойдет до картины, рука не боялась ее, а просто тупенько взяла и выполнила. То есть, как технический прием, змейка нужна очень часто. Любая дорожка, уходящая вдаль по по степи да допустим это тоже змейка выползающая поэтому э, штука нам очень часто нужна и, и стоит научиться ее вот так выдавливать из-под смотри а на какой из -под, стороне, смотри, а на какой стороне быть вот рассказать? вот она вот она выдавливаешь из-под мастихина uh -huh. вот немножко вот эти вот здесь Лодочные проявления укладки. Эти колебания. И на них светлотики. Да? На этой части темно, на той части, которую мы чуть-чуть все-таки видим, светло. На этой темно, на этой за бугорочечком светло. Светло за да. бугорочкой. Такая путанка, да? То есть не обязательно все делать очень... То есть иногда каша краски создает хорошее звучание. И в данном случае это произошло, правда То есть Я не пытаюсь срисовать все, все что вижу, но э, чвяками и прочим... Сделал достаточно интересное пятно. А все-таки что здесь с пенкой? Более темный синий У -у -у. заслоняет Ой, пенкель, вот эту светлость. Да, то, вот эту светлость видите, заслоняет. Можно еще высветлить желтотой вот это место угу. чтобы оно еще было более прозрачным и вот они темнее чем угу. темнее чем прос, просвет то есть белый темнее зеленого. Угу, угу. Ну, я понимаю, свету, угу. что а дальше этот белый светлее этой толще воды. Пускается по траектории. Да? Uh -huh. Uh -huh.